Какие объекты Казанского университета посетил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко? Наслаждайтесь этим моментом. Помните, что всё самое главное, всё замечательное у вас в Как отметили День знаний в университетской школе Елабужского института Казанского университета? Желаю, чтобы другие тоже хорошо учились и чтобы все было хорошо в школе. Красная книга пополнилась исчезнувшими видами животных. Кто вошел в этот список и какие угрозы для экосистемы могут последовать? В живой природе исчезновение 11 видов – это вообще рядовое событие. Всем привет! В эфире универ в студии Роберт Хасанов. В рамках рабочего визита структурное подразделение Казанского федерального университета посетил статс секретарь заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Подробности в сюжете. На торжественной линейке, посвященной Дню Знаний, учеников лицея имени Лобачевского ждал необычный сюрприз. С началом нового учебного года их поздравили заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. поздравляю вас с началом последнего года беззаботного отрочества, отрочества. Конечно. Вы все проведете этот год подготовки к поступлению в высшее учебное заведение, но все-таки это последний год детства. Наслаждайтесь этим моментом, помните, что все самое главное, все замечательное у вас впереди. Успехов, побед и ярких свершений. Практически 100% выпускников нашего лицея стали студентами высших учебных заведений Российской Федерации. И какой бы УЗ я ни приезжал, я вижу везде наших бывших лекцийстов. Поэтому я хочу пожелать вам успехов, удачи по жизни и надеюсь, что в полном составе здесь же мы будем выручать вам аттестаты об окончании лицея Казанского федерального университета. Далее Петр Кучеренко вместе с ректором КФУ и президентом Республики Татарстан приняли участие в открытии нового детского сада. Создание на базе Казанского федерального университета дошкольного учреждения для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе» было инициировано ректором Ильшатом Гафуровым в 2017 году и поддержано руководством Татарстана. Тот стандарт работы с детьми, который... Сегодня есть, он совсем не подходит здесь, немножко по-другому. Ну и вам родителям, терпение, терпение, Спасибо. это ваш ребенок, какой бы ни был, он ваш ребенок, и надо его подготовить к жизни, чтобы он был. Не оторван социализация. Заместителю министра науки и высшего образования России были продемонстрированы и другие объекты Казанского федерального университета. Центр ЕДУТЭК в Институте международных отношений, Центр цифровых трансформаций, расположенный в Институте управления экономики и финансов. Визит Петра Кучеренко завершился встречей с ректорами вузов и руководителями научных организаций Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Елизавета Никитина, Андрей Богоудинов, Универньюз. Продлена заявочная кампания конкурса среди лидеров молодежной политики на получение жилья по программе социальной ипотеки» в Республике Татарстан. Победители конкурса получат возможность приобрести жилье на льготных условиях. К участию допускаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Обязательным условием являются достижения в сфере молодежной политики. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 20 сентября.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 Книги может пополняться. Диана Шлинкова, Хитаглы, Лето в этом году выдалось одним из самых сухих и жарких за всю историю метеонаблюдений. Температура в августе была на 5 градусов выше нормы. Какая же погода ожидает казанцев в начале сентября, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии, экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Начиная резко понижаться. И фактически вот до конца первой декады, до 11 сентября, мы будем жить в условиях температурного фона значительно заметно ниже климатического. В выходные дни у нас погода будет ниже климатической нормы. То есть будет в вряд ли холодная погода. Дневные температуры порядка там 12-14 градусов, а ночные 6-7 градусов. На этом все. В студии был Роберт Хасанов. До новых встреч!